Добрый день или вечер, или утро, я не знаю какое время, год, какое время суток сейчас у тебя происходит. И поэтому я тебе начну и скажу, что эта игра провалипал. Этот материал, конечно, для лиц старше 18 лет. Если тебе нет 18, то пожалуйста, выключай это видео. Но перед этим поставь лойс за то, что ты увидел. Ну, а сейчас я проведу маленький экс экскурс по этой игре, ну то есть по всем вкладкам, которые тут присутствуют, и покажу тебе пару игр, матчей, так сказать. И на этом закончу. Оно будет недлинно, не слишком длинное и не слишком короткое. Если ты сейчас о чем-то подумал в другом, то поздравляю ты из дурачока. Ну ладно. А мы начинаем. И хочу первым делом тебе сказать, что игра идет нормально на 30 FPS. Я конечно не ставил ограничения, у меня ограничение стоит там на 60 В определенных играх я ставлю просто отключение ограничения и снимаю свое удовольствие А эта игра идет чисто ровно на 30 Ничуть не выше, ничуть не ниже Но это мы посмотрим Ну в первую очередь, что ты видишь, это вкладка ивента Он находится в самом низу, вот где такой серпантин или что, я не могу тебе сказать точно но сам последний. Там ты получаешь ну, вот этот самый ивент Его я покажу как-нибудь в другом видео. Ну, сначала объяснительно, а потом уже следующее видео будет как бы играбельное. Да. Ну и вот дальше. Потом шестеренки это настройки. Как бы логично это звучало. Потом дальше идут достижения. Потом следующее посередине это твои друзья, с кем ты будешь играть, если конечно. У тебя есть друзья, и ты с ними будешь вместе побежать всех других. Дальше идет почта, как бы логично это звучало. И, после, и в конце это, естественно, подарки, который тебе приходит каждый день. Если заходишь каждый день, получаешь ништяки, получаешь дополнительные денежки там, и всему тому подобное. А внизу, естественно, идут новости, которые рассказывают тебе, что такой то такой-то вещь можно сейчас купить. там, вместе можно получить что-то и тому подобное но в первую очередь эти я хочу сказать что вот эта девушка с серебряными волосами новый персонаж в этой игре ее можно получить с помощью вот ивента или же если ты донатер крадешь деньги там у кого-то то можешь купить ее за реальные деньги но тебе потребуется около сейчас не вспомню конечно курс валюты меняется но где-то в районе около двух тысяч рублей да если не больше конечно ладно идем дальше следующая вкладка это твой а вот это кстати и есть магазин где ты можешь купить все необходимое сейчас покажу где она находится довольно таки долго потому что я сейчас вот только что запустил игру а не это инвентарь где тебе рассказывается о каждом твоем персонаже, который у тебя находится можешь выбрать их на главную заставочку я естественно выбрал вот эту потом я тебе покажу она может даже промелькала вот, вот это новый персонаж ей 18 лет рост 149 сантиметров и ее формы, что ли, 92, 56, 88, и вот так можно про каждого посмотреть, вот, чтобы купить, тебе необходимо вот эти монетки, а эти монетки достаются в Ивенте, которые мы сейчас только что с тобой видели, вот, поэтому заходи, добивай эти вещи, получай и покупай, естественно, ее сейчас покажу, где, собственно, ее купить. И что тебе потребуется? Тебе, во-первых, потребуется 1000 монет. Тысяча. Чтобы ее купить. Если ты не хочешь там каких-то лишних заморочек. А если ты хочешь просто испытать свою судьбу там на одежду, на аксессуары, на что-то другое, то, естественно, бери за 40 монет. Ты можешь испытать свою судьбу. Ну, кто не любит лотерею? Потом дальше идет магазин для випов костюмы подарочные и что-то там еще но я не особо в этом магазине тут сижу а вот тут тут за э, за реальные деньги игра скажу сразу японская поэтому валюту которую в японии ты наверное уже знаешь и уже при, практически уже быстро зашел в калькулятор там валют посчитал, сколько чувствует, и уже потом непосредственно зашел на сайт, задонатил, купил то, что тебе надо, и радуешься дальше. Вот это магазин, то есть за реальные деньги. Сейчас идет, ну, покажу тебе вкладочку. Вот тут уже магазин за игровые деньги. Вот 500 сердец. Это самый такой самый большой обходной материал для чего материал монеты который требуется вот тут вот здесь за 5000 можно купить и испытать судьбу что ты получишь вот этот костюм вот этот купальник для этого персонажа если для других то естественно можно вот тут посмотреть потом идут аксессуары у меня тут больше почему а не аксессуары вот они в конце они покупаются за улыбочки Потом вот рядом еще фиолетовая такая Z, зачеркнутая как доллар. Это для улучшения купальников. Ну давайте сейчас открою одну, вам покажу наглядно, что что тут вообще можно получить. Также купальники тут распределяются на каждого персонажа по-своему. У кого-то есть личный, у кого-то ну, там для всех пойдет. Вот у меня в основном, у меня как бы на моих персонажах находятся личные. Варавану. Вот, кстати, мой основной персонаж. Если смотреть по ее статистике, там, по анкете, то есть говоря, у нее что-то возраст 1018 лет. как это понять, я не знаю. Вот, если ты не разбираешься в таких подобных играх, R, буква R означает еще средний класс. Вообще есть распределение N, R, SR и ССР. Как Советский Союз, да? Ну нет, это не так. ССР это золотой уровень, который самый такой помпезный. Потом есть ССР, это он поменьше будет р уже пониже, а Н- это самый нубовский. Я их назвал нубы. Н- нуб. Совпадение, не дубль. Если у меня замечаются какие-то фризы, то тебе говорю сразу. У меня грузится одна игрушка, которая довольно-таки тоже интересна. Если какое-то сейчас окошко было, то, естественно, ты уже увидел, что это за игра. А если нет, то это очень даже хорошо. Сейчас я нахожусь на вкладке, ну, так сказать, каст сцен. Где про, про каждого персонажа можешь посмотреть какой-то. Вот, кстати, ивентовский такой раздел. Или праздничный даже. А, вот он, ивентовский. Вот ивент эпизод. Про каждого ну, нового персонажа ты можешь посмотреть. Но я посмотрел уже одно, и, к сожалению, я не буду запускать видео, потому что я... Боюсь, что видео заживется, как было в Тепас, Тепас, Тепанс, да, бандиты, короче говоря. Там у меня видео очень ж... ну, серьезно заживало, поэтому не буду долго задерживаться, идем дальше. Вот тут уже непосредственно инвентарь, непосредственно ты одеваешь, что-то даришь им. Можешь про каждого почитать, изменить состав команды Вот, кажд... ну, тут у каждого есть свой копальник я уже все наделал вот идем дальше и тут а, вот тут уже непосредственно их одеваю. а нет не одеваешь тут улучшаешь костюмы Вот. ну и непосредственно сама игра а самая первая это главное меню где ты просто будешь забываться на свою красотку которая у тебя есть Давайте я хотя бы один уровень пройду. В вам. Покажу. Да я понял, давай быстрее, Я вам сейчас покажу, как это все проходит. Если я... Проиграю... Вот, кстати, еще. Вот два моих игрока. Вот тут противника. Справа противника, слева мои естественно, понятно, да. потом вот есть еще гости, гости, конечно, очень важны, потому что они тебе помогают выиграть. но ну, а сейчас попробуем пройти первый уровень ивента желательно проходите ивент постоянно, если у тебя, естественно, ты уверен, что персонажи хорошие, крепкие, сильные и проворные и все статист, ну все статы хорошие и ты можешь победить, то держи. Слишком длинная речь была, да? Не знаю. Поэтому давайте. Ну я уверен в своей. Поэтому я думаю, что выберу. Ну, Ужасно. Вот просто показывают, что Участие. вот. Не так... приветствую. Участие. Ну я, пожалуй, помолчу, малу А вы просто посмотрите. Кудзе. Ганбате, Йойка. Наверное, я поставил в ускоренном режиме, потому что это что-то как-то слишком быстро прошло. Вот, кстати, за достижение S уровня вы получаете 100 сервейщика, на котором можно купить купальники. И не только. Вот, вы можете добавить в друзья этого самого гостя, если вы, конечно, им воспользовались. Но если нет, то нет. Я, к сожалению, не добавляю, кого попало. Если я, естественно, знаю, что мне этот игрок может пригодиться, и я им буду пользоваться я естественно возьму его друзья и буду играть потом во время игры вы сможете поменять э, персонажа на гости и им также продолжить матч вот кстати сейчас была моя красавчика джимбивадектяуризу так давайте еще один да, получилось такое довольно-таки быстрое видео, наверное, еще нигде еще не было такого. И если я еще не говорил, то повторюсь, материал для лиц старше 18 лет. Если тебе нету 18 лет, то пожалуйста, то есть он даже в своем желании, которое ты смотришь уже половину ва видео, но перед этим поставь Лоис. В что ты как бы, хоть хочешь. Дальше, задолжай, ты. Но тебе при этом нельзя его смотреть. Да, кстати. Смотри, не говорю, ты на ⁇ п-р... Ты ну у меня до 15, когда я здесь нахожусь вот в этом, на Когда я нахожусь в главном меню, у меня держится стабильно 30. А когда играю, меня проседают до 15. Да, да, да, Ну ладно, Ничего не вообще отвлекают, отвлекают меня все звонят, что-то им надо. Ну и мы по крайней мере выиграли. Потом возьму ее на превьюшку. Ну, и, надеюсь вам также тоже непосредственно понравилось. Вот я вам сейчас показал, как это добавляется. Просто нажали, ок, Заявка отправлена, теперь ждем. И так, так что поэтому я думаю, что мы на этом закончим. Если вам видео так непосредственно понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что я буду знать точно, что вам такой контент нравится. Вы, естественно, хотите больше видеть таких прелестных, красивых Штонажи, девушек и тому подобное. Так что поэтому с вами был Форзен. Ставьте лойсы, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, что вам действительно эта игра понравилась и вы хотите продолжения этого ивента, пока он, конечно, не закончится. Но непосредственно с окончанием одного ивента появляется другой. И мы будем также играть в игру. И поэтому, как бы этого не звучало, всем всего хорошего. Пока-пока.